Господь изливается на меня, принимаю ее. Благодать Твоя, Господь, изливается на меня. Благодать твоя, Господь, изливается на меня. Благодать Твоя, Господь, изливается на меня. Аллилуйя Тебе! Аллилуйя. Я славлю тебя, Аллилуйя, Тебе, хвала, Аллилуйя, за милость Твою, Аллилуйя, за любовь Твою, славьте, Господа, славьте, Господа, вся земля. Славьте Господа небеса, Славьте Господа ибо уплад ибо довер милости Его. Славьте Господа вся земля, Славьте Господа небеса, Славьте Господа ибо уплад ибо довер милости Его. Благодать Твоя Господь, благодать Твоя, Господь изливается на меня, благодать Твоя, Господь, изливается на меня. Благодань Твоя, Господь, изливает меня. Тебе. Аллилуйя, я славлю тебя, Аллилуя. Тебе хвала, Аллилуйя, за милость Твою. Славьте Господа, славьте, Господа, вся земля, славьте Господа небеса, славьте Господа, ибо флаг, ибо вовек, милость его, славьте Господа, вся земля, славьте Господа, небеса, славьте, Господа, ибо пла, ибо вовек. Let's see. Поведь, милость твоя, Господь. Принимай Его благодать во имя Иисуса. Повернись, скажи своему соседу. Благодать твоя, Господь, изливается на тебя. На тебя принимаю. Благодать твоя, Господь, изливается на тебя. Когда твоя Господь изливается на тебя, славьте Господа, славьте Господа вся земля, славьте Господа небеса, славьте Господа его влад. ибо власт ибо человек милость Его. ибо во милость его славьте господа вся земля славьте господа небеса славьте господа ибо плак ибо во век милость его вовек милость его